Федеральный центр имеет множество филиалов по всей России. Встречи проходят часто, поэтому функционал зала ориентирован прежде всего на общение при помощи видеоконференц-связи. Интегрированная с ней цифровая конференц-система рассчитана на 30 участников. Мониторы установлены на специальных стальных подставках, которые жестко фиксируют дисплей под углом 45 градусов к плоскости стола и не мешают участникам мероприятия видеть друг друга. Возле каждого монитора врезан лючок с пуш-ап замком в котором находятся две силовые розетки. Таким образом, у каждого участника мероприятия есть возможность подключить ноутбук или подзарядить свое мобильное устройство. Микрофонные пульты цифровой конференц-системы Creator оснащены эргономичными кардиодными микрофонами направленного действия на гусиной шеи. На мониторы участников и на большой экран может выводиться изображение удаленного участника видеоконференции, либо материалы, которые хочет показать докладчик. Кроме того, конференц-система интегрирована с камерами технологического телевидения, видеопоток с них также можно вывести на средства отображения. Цифровые камеры высокого разрешения плавно поворачиваются при смене плана и обеспечивают четкое изображение. Укрупнение плана происходит автоматически. Функция автонаведения срабатывает сразу же после того, как активируется микрофонный пульт. Благодаря массивным жестким подставкам из 3-мм стали, изображение стабильно даже при значительном зумировании. Участник мероприятия может активировать микрофон, нажав на сенсорную кнопку на микрофонном интерфейсе. Председатель конференции также может предоставить слово или передать его, активировав соответствующие микрофонные пульты при помощи одного из окон системы управления. Место оператора, который управляет всеми функциями зала и следит за автоматизированными операциями, находится непосредственно в зале. С помощью веб-интерфейса – можно управлять коммутацией видеосигналов, параметрами звука и видеоконференцией. Кроме стандартных функций, специально для проекта был разработан программный блок системы управления для сохранения настроек в любой момент работы. Выбор сохраненных пресетов осуществляется на специальной вкладке. Эта функция позволяет Федеральному центру радиационной и ядерной безопасности оперативно настроиться на работу с одним из множества филиалов. Также специально для зала отделом разработок Атонора был разработан и внедрен таймер выступлений. Эта программа позволяет задать продолжительность выступления и предупреждает спикера звуковым сигналом об окончании, после чего микрофонный пульт автоматически выключается. На интерактивной трибуне располагаются микрофоны конференц-системы и монитор. Выступающий может вывести на него материалы, которые сопровождают доклад или подключить свой ноутбук для любой другой совместной работы. Два микрофона установлены на трибуне для того, чтобы докладчик мог свободно передвигаться и жестикулировать.